У нас в гостях Андрей Межирицкий, депутат Мирского городского совета, и Виталий Кошеленко, председатель изменивской государственной районной администрации. Подробнее о вашем назначении и что стало причинами вашего прихода в власть, потому что до этого вы не соприкасались с властными полномочиями и не были чиновником. Добрый день. До этого, до этого я в государственных службах не работал, но ну, о себе. Я сам родом со Змеева, я там не только родился, я там вырос, учился, создавал себе бизнес, работал. В 2005 году я возглавил фототранспортное предприятие в Змеевском районе, вот, с которого в принципе, и начался мой поход, начался мой поход в политику. И сейчас в двух словах я расскажу эту историю, значит, 2010 года, когда в район, ну, где по всей стране, значит, пришли власти партии регионов, вот, предприятие, предприятие получило дискомфорт в своей работе. Мы начали проигрывать все тендера, вот, которые мы сами же разрабатывали свои маршруты, вот, накатывали их. Потом каким-то чудным образом мы попроигрывали все, что можно было проиграть, имея при этом новую свежую технику. Вот. И, значит, каким-то образом перестроиться нам тоже не давали, потому что службы блокировали работу автопредприятия. И в 2012 году нам пришлось полностью остановиться. И, значит, люди, видя это все, подходили, расспрашивали, как вы пытались с этим бороться. Но... Я говорю, с этого все началось, потому что активисты нашего Змеевского района пригласили меня возглавить районную партию «Удар». На тот момент я занимался партией. Я недолго, в принципе, и думал, согласился, потому что прочувствовал, что, занимаясь политикой, я же могу донести свою позицию и свое несогласие с тем, что происходит. Вот. И мы со своими же партийцами, активистами, впоследствии уже и волонтерами организовались... Участвовали во всех акциях несогласия, включая Майдан. Вот, спасибо им за это. И от них и поступило предложение возглавить администрацию. И зимой, в январе месяце, у меня была встреча с Игорем Ивовичем, раненым. Мы пообщались. Это было две встречи. После второй встречи, я понял, что создается, планируется создаться молочная команда. Вот, спасибо губернатору за приглашение в эту команду. Вот. И вот теперь, на сегодняшний момент, я ощущаю не только доверие от губернатора, а еще и огромную ответственность, зная жесткий подход в работе. Я ощущаю то, что придется многое настраивать, многое ломать, которое для меня было неправильно создано, то, что я так думаю. Вот. И придя в район, зная, вроде бы, какие проблемы есть, я понял, что я не все знал. Сейчас готовятся многие проекты, которые я буду запускать. Это наш полигон, которого нет в районе. Там сейчас стихийная свалка, не более того. Это вопросы, которые связаны советом, мы общались. Это кладбище, которое надо выделять землю, строить кладбище. Значит, также вопрос очень, остро сейчас обсуждается, это реконструкция нашего парка в городе Змеюве. Вот. Ну и самый главный вопрос, с которым я столкнулся с первых дней, это же, конечно, коррупция. Вот. Это я ощутил на себе в первые деньги. Ощутил на себе каким образом? Я мне сразу начал предлагаться схемы, которые работали. Вот. Я не хочу там обсуждать глав, которые работали до меня, участвовали не в этом, не участвовали, но я это увидел. Вот. Поэтому коррупция это вопрос номер один. И очень-очень много вопросов сейчас, которые связаны с АПК. Договора с фермерами, их платежи. Мы сейчас поднимаем вопрос о том, чтобы мы рассылаем письма счастья этим всем фермерам, которые платили до этого от оценки земли 1%. Вот сейчас мы отсылаем письма на 3% вот, и, соответственно, увеличивается бюджет на 20 миллионов гривен за год это существенно, то не надо будет бегать за этими фирменами с протянутой рукой, пусть они официально платят и пополняют бюджет района. То есть вот это я набросал те проблемы, которые первоочередные, я сейчас планирую в течение хотя бы полугода запустить, разобраться с этим. Можно несколько уточнений? Может быть вы в двух словах охарактеризуете, что представляет из себя Змеевский район? То есть что преобладает, какая промышленность и какие приоритеты вы в ближайшее время расставите и по, ну, какие планы реализовывать? Ну, Сменинской район э, довольно-таки и промышленный, и сельскохозяйственный. Промышленность это в первую очередь Смирская ТЭС, которая является основным дополнителем бюджета на сегодняшний день. К сожалению, она не работает в полную мощь. Ну, дай бог, сейчас ситуация может выровняется. И пополнение бюджета 90% вот, не устроится. Что касается промышленности. Вот. Население составляет 72 тысячи. Вот. Это по меркам области, в принципе, я думаю, ну, средний у нас, наверное, по численности. Вот. Вот это я вам ответил по Змирской ТЭС. У нас есть, конечно, предприятие еще и бумажная фабрика. Вот. И То у... есть промышленность АПК пока... а, Промышленность АПК, а да. основная... У нас, конечно, неплохое еще э, лес... лесное хозяйство. Вот сейчас стоит тоже вопрос руководителям, пытаемся найти общий язык. Вот тоже лесное хозяйство у нас, Змирской э, Лескос, является одним из наполнительных бюджета основных. Mm -hmm. Виталий чувствует ответственность не только перед руководством области, а перед теми активистами, которые его поддерживают, я насколько понимаю. И совместными усилиями вам удалось достичь определенных результатов. Андрей, если можно поподробнее о них, и э, вы рассказывали о том, что очень большая поддержка была прям там на нескольких листах мы собирали подписи. И, ну, ну в первую очередь хочу поблагодарить главу администрации за то, что одной из первых его рабочих встреч это была встреча именно с активистами и волонтерами, где мы могли обрисовать э, те проблемы района, с которыми мы столкнулись. Одна из проблем, не только для Змеевщины, но, я думаю, для всей Харьковской области, да и Украины в целом, наверное, это проблема ЖКХ, это оказание качественных услуг, вода, водоотведение, вывоз мусора и так далее. В чем проблема по Змееву? Это наше родное коммунальное предприятие, коммунальное предприятие Змеевседрес. Его возглавляет Андрей Кизилов. В свое время он работал начальником одного из управлений в Харьковском жилком-сервисе. То есть, А учитывая то, что сейчас, насколько мне известно, проходили обыски, возбуждались уголовные дела, то мы, как активисты из евщины усматриваем, что схема работы... Змеевского предприятия КП сервис аналогично схемам работы Харьков, Харьковского сервиса Но это пусть ответы дают правоохранители на эти вопросы. Мы активисты, неравнодушные граждане жителей района в свою очередь тоже не сидим сложа руки. И у нас есть несколько достижений, на некоторых я остановлюсь. Одно из первых это то, что мы смогли удержать рост, повышения тарифа на вывоз мусора. Эта история весьма громкая, как для района. Она началась с того, что коммунальное предприятие захотело поднять тариф на вывоз мусора, вывоз твердых бытовых и жидких бытовых отходов. С 7,30 до 9,60, условные цифры обозначиваем. Хотя услуга на должном уровне не оказывается. И что интересно, тарифы эти принять хотели тихо, не афишируя, не афишируя, не общаясь с общественностью. Нас активистов этот факт, естественно, возмутил. Мы провели два пикета. Каждую сессию районного совета мы пикетировали с плакатами. С требованием провести общественное слушание мы подготовили петицию эту петицию подписала 1400 человек учитывая то что услугу это предприятие оказывает только в половине района а район у нас имеет 76 тысяч то эта цифра очень огромна что интересно когда стоял вопрос о демонтажа памятника Ленину в Змееве. у нас быстро провели общественное слушание, сделали урны бюллетей для голосования, то есть общались с людьми, а как стал э, подниматься вопрос о росте тарифов, все это делалось втиху. Ну, Понятно, Равный совет и сейчас в большинстве своем состоит из членов партии регионов, поэтому ясно и понятно, что это из моего. Андрей, можно я небольшой вопрос уточняю еще, для того, чтобы понимать рамки работы вот этого предприятия коммунального. И подчинение, еще раз уточните, то есть каким образом, кого обслуживает это коммунальная... территория обслуживания? Я ну, вас есть... понял. это коммунальное предприятие обслуживает город Змеев, обслуживает ближайшее село, село Зитки, Борки, Боровая, Садонецк, это не весь район, но практически половину района они оказывают услугу по вывозу ТБУ, твердых бытовых отходов. То есть это предприятие подчиняется Змельскому районному совету и полностью подконтрольно. Это то, что относительно коммунального предприятия. Мы как активисты пытались выяснить структуру этого, этого тарифа, из чего же он состоит все-таки. Один из депутатов райсовета написал запрос. И э, такой вот, вы получили от предприятия очень интересный ответ. Я кое-что буду цитировать. Информация, как подстава підстав, для формирования тарифов на послуги с вывоза отходов, не е публичную, та належа до информации с замуженным доступом. То есть информация о том, от коммунального предприятия, в ответе указывает, что эта информация с ограниченным доступом. Хотя, а вы направляли информационный запрос? Да, мы отправили информационный запрос, это депутатское одного из депутатов Райсовета. То есть информацию мы очень долго не могли получить, мы не могли выяснить, обоснованные они или же нет. Собрав подписи, мы все-таки заставили Райсовет провести общественное слушание. Три часа, беседы, три часа беседы ни к чему не привели, это... Так, пришли, пообщались и ушли. А после того активисты два дня мониторили вывоз автомобилями, розовыми мусоровозами, вывоз мусора на свалку. То есть вы самостоятельно стали Мы игрой, самостоятельно, да? мы понимаем, что деньги уходят, что услуга не оказывается, с нас деньги берут. И мы все-таки решили выяснить, сколько мусоровозов ввозится в день. Вот средств в среднем. За два дня – это семь мусоровозов в день. При том, что э, руководитель предприятия озвучивал намного большую цифру. Пересчитав все это, учитывая затратную часть, мы пришли к выводу, что даже тот тариф, что сейчас, он неубыточен. При том, что топливо – это одна из составляющих, да, это вывоз ТБО, это автомобильные. При том, что тариф введен в 2011 году, а топливо сейчас по 22 гривны за литр дистоплива, это даже не убыток. Тогда что говорить об 2011-2012 году, где топливо было по 11 -м. То есть для вашего района это вообще прецедент, да, когда вы вызвали на общественные громадки слухания? Э, ну, не отреагировать на петицию, под которую подписалось практически полторы тысячи жителей района, ну, это для райсовета было равно самоубийству. То есть не отреагировать на желание жителей все-таки поговорить об этой проблеме, выяснить, что же там, почему не оказываться. Да, за что люди воздухом. деньги платят? В первую очередь. Угу. И все эти расчеты наши были озвучены депутатом Балановым на сессии райсовета. И после этого вопрос... Райсовет даже не стал выносить на повестку для Сессия была 27 марта, буквально недавно. И этот вопрос даже не стали выносить. То есть у СМИовщан получилось а образование на вывоз мусора формируется решением Райсовета, да? Закрепляется тариф, да, решением Райсовета. То есть вот такой вот активной позицией, еще раз повторюсь, это два пикета. Это общественное слушание, это мониторинг городской свалки. Все эти действия в комплексе, как институты гражданского общества, все-таки позволены отстоять свое право и не повышают тот же самый тариф. При том, что, что интересно, примеру, по графикам, это ежедневный вывоз мусора. Мы этого не видим, но это закладывается в тариф. Норма ⁇ это 25 литров с человека в неделю, но не образовываться столько мусора. И такой ключевой момент, на который они могли ответить, от чего же тариф? У нас в два раза выше, чем в городе чего То есть у них в пределах 41, а у нас 81. Годы. То есть от чего так происходит? Собственно, благодаря этому мы и смогли добиться то, что этот вопрос сняли с повестки дня. Отстояли, отстояли. Только таким вот образом с помощью рычагов общественного влияния удалось это все сделать. Так как один из прецедентов, да, второй прецедент, где наше коммунальное предприятие хотело заработать денег, это плата за пломбировку, счетчиков счетчиков воды. Это, это же предприятие. Это же предприятие Конечно. и сумму в пределах 150 гривен. То есть сумма для того, что пришел слесарь, снял пломбу поставил пломбу очень завышенная мы обратились в антимонопольный комитет я сейчас вам процитирую ответ если можно что мы все-таки получили от антимонопольного комитета антимонопольный комитет провел проверку и вызнав где коммунального предприятия змеи сервис безпідставними та зобов'язав мій сервіс припинити порушувати законодавство шляхом припинення стягнення зі споживачів послуг з водопостачання плати за пломбування засобів обліку води. Тобто, таким механізмом через контролю з в даному випадку антимонопольний комітет, ми змогли добитись что э, плату за пландировку и распландировку решетчиков сейчас не взыскивают. И те, с кого успели взыскать эту плату, сейчас им компенсируют эти суммы. Причем будущих платежей, ну, путем пересчета. То есть это два таких момента, но это серьезный уровень подготовки, это большой объем переписки, это большое количество активистов было задействовано. Большое количество это сколько, вот примерно, хотя? Ну на митинге для змеевого населения в 15 тысяч мы собирали более 100 человек. Это в будний день, так как все сессии райсовета проходят в будний день. То есть в рабочий день мы собирали более 100 человек. То есть это все-таки говорит о том, что проблема важна и люди хотят, коль платят деньги за услугу, получать качественный услугу. Я и харьковчан призываю не, не сидеть у себя, да, пора уже отходить от кухонных бунтов, от демоги на диване, да, беседы с телевизором. Все-таки активные действия и активная оппозиция помогают отстать свои интересы. Так как два из примеров, при том, что вы, видимо, слышали, что аналогичная проблема по пломбировке счетчиков была в Киеве. Мы были одними из самых первых в Украине, которые подняли этот вопрос еще раньше, чем в Киеве. В Киеве это только начиналось, а мы уже получили решение антимонопольного комитета. То есть мы, по сути, были первопроходцами, и сейчас уже по Киеву антимонопольный комитет уже вынес окончательное решение, где призналось действия незаконными. Но мы были в данном случае первопроходцами. Если можно добавить, я то, что, я вам скажу так, имея такой актив, который меня сейчас там в змею, мне довольно-таки комфортно работает. Вот, но здесь есть один момент, я хочу сказать, что я эту проблему знал, наслышан, но насколько она политизирована или не политизирована, насколько это реально, там соответствует эти волнения реальности. Значит, я начал заниматься, вызывал к себе руководителя этого Змеев сервиса, общался с руководителем районной рады Тимофеевой, которая мне тоже попыталась объяснить, причины вот этого удорожания. Значит, ну вопрос еще не решен. То, что они не вынесли на сессию, это не значит, что они не вынесут последствий, потому что я знаю, разговоры идут. Я хочу сказать, что пообщавшись с Кизиловым, я не совсем понял сам. Вот. И не совсем мы, знаю ситуацию мои замы, калькуляции, которая составляется. Вот. И никто в ней канально не разобрался. Значит, мы договорились, что Будет у них проверка круг. Есть там свои сложности, но они сами на себя ее направят. Вот. Потому что по-другому там быть не должно. Есть проблемы, опять же, связанные то, что я ранее рассказывал, с полигоном. Полигон, он вообще не чистится, там нет ни землеотвода, ничего нет, туда сводятся мысль, за это берутся деньги. Там идет там стихийная свалка. Закрыть это предприятие, но ну, мы пока себе не можем позволить, потому что мы тогда парализуем, парализуем город и.. Пока, пока предприятие будет работать, но разобраться мы должны. И вот у меня было предложение буквально сегодня создать коллективный такой, сделать аудит с представителями общественности, со специалистами, с депутатским корпусом. Пусть они выезжают на это предприятие, они показывают бумаги, потому что, как они сказали, мы сами в этом заинтересованы. Поэтому я как руководитель района не могу эмоционально сказать то, что там все так плохо. Разберемся, сделаем выводы, посмотрим. При помощи гражданского контроля люди конечно, конечно. смогли посчитать Сколько вывозится, сколько машин ездит Я думаю, ну, я вам хочу, опять же посчитать. посчитать Я разговаривал Поэтому по обследованию Которое делали депутаты Там они смотрели два дня Опять же, два дня не показатель В месяце 30 дней в году Столько, тогда мы понимаем ну, вот, Если брать месяц, они сказали Ну вот так получилось именно в тот момент А в другие дни по-другому Ну, посмотрим, что. мы должны видеть Калькуляцию, из чего составляются тарифы Разберемся. Я же повторяю, семья таких э, активистов, которые и юристы, и экономисты, и вот Андрей работал ранее в налоговой. То есть не только он, там еще у нас есть люди, которые помогут разобраться. И что самое интересное, может быть пока, может, не знаю, но со стороны змеего и районной рады я не увидел э, такого, скажем, отказа в этих проверках, да, или там чего-то пока не готовы все предоставить. Может быть пока. Посмотрим. То есть вопрос еще... Вопрос зависит? открыт, конечно. конечно. Ну, для нас на первом шаге было трудно добыть информацию, хотя бы, я надеюсь, сейчас более контактно. будет вот после... У нас, знаете, как это Было заседание районной рады, и я впервые присутствовал с приглашения руководителя, ну, председателя районной рады Тимофеевой, вот, потому что до этого, ну, были плохие отношения, скажем так, между администрацией и районной радой. И вот и не приглашали туда руководителя администрации. Спасибо, я был, я послушал. Вот, и хочу сказать, что я надеюсь, то, что нам удастся все-таки наладить работу, и мы разберемся. Вот, я думаю, что в этом плане должно все получиться. Ну, может быть, я ошибаюсь, может, такая и присутствует наивность, но посмотрим. Виталий, скажите, пожалуйста, чем регламентированы ваши взаимоотношения, то есть администрации с выборной властью в районе, ну, с Россией, но у нас получается в любом случае, смотрите, коммунальные предприятия, которые мы тоже выделяем деньги, но мы, утверждает, это все районная сессия. Вот. И поменять того же самого Кизилова мы не в состоянии сами. Депутатский корпус своим голосованием, вот, они определяют, значит, оставлять человека на работе не оставляют. Но случаем, да? да, распределение денег, это же не юст, только от руководителя районной администрации. И идет утверждение на сессии, вот. и я пригласил к себе депутатский корпус, который состоит из, так скажем, батьковщины и тех людей, которые были ранее в оппозиции, они считают себя до сих пор в оппозиции, я им говорю, ну хватит уже, все-таки есть глава, которые вас поддерживает, да, и вы уже не оппозиция, оппозиция уже так, как вот есть там группа регионалов, которая еще осталась, которые непонятно хотят выйти или бояться, или, ну, вот, поэтому отношения сложноватые, сложноватые в том плане, что люди еще не могут определиться со мной вот. И дай бог, состоятся осенний выборы, я думаю, что это должно поменяться. Угу. Андрей, скажите, пожалуйста, сколько ушло времени на отмену оплаты на распломбировку счетчиков? То есть какой временной период заняла у вас эта борьба? Порядка четырех месяцев это заняло. То есть это не быстрый процесс. У нас многие контролирующие органы футболили, прямо, скажем, то есть с прокуратуры мы получали отписки, инспекция по защите прав потребителей отписки, и единственная организация, которая реально смогла помочь, это антимонопольный комитет. То есть вся вот эта переписка с сроками 30 дней на предоставление ответа порядка 4 месяцев заняла. То есть Ваш опыт доказывает, что, пользуясь инструментами, можно добиться и в таких условиях? Можно, в определенных можно. Здесь иногда очень важно знать, куда правильно написать жалобу. И обязательно собрать доказательственную базу. То есть те ответы, которые нам приходили, мы их прикладывали и отправляли туда. То есть официальная информация, чтобы не было возможности влево-вправо. Панкрефобластарация. Сейчас акция за чисто дубки, а вот те с поречками, такие, не на том, что все буде депрессии, до до Минский район, это район, где бывалась сейчас был присветовой, была тупая, насколько контролирует Ну, она не очень контролирует. Я скажу, почему? Значит, буквально сегодня так было моё эмоциональное высказывание на аппарат которые мы проводим по понедельникам с утра. И одно из замечаний от меня было, это то, что кроме разговоров по уборке территории, дальше ничего не идет. Ну, какую-то лампочку путили поменяли, где-то еще там как забор подправили. Ну, когда я начал разбираться, кто в городе и в районе, ну, в районе я так понимаю, но кто в городе должен навести порядок, какая у нас есть коммунальное предприятие, которое состоит из шести рабочих для всего города Смеева. Тот же самый «Змеев сервис» он не, не занимается упоркой, он занимается только теми вопросами, которые мы сейчас до этого озвучивали. Вот. Финансовая составляющая может неинтересна, но здесь тоже же опять э, горсовет должен определиться. Если у них должен быть порядок в городе, у них должно работать в коммунальном предприятии 6 человек. Вот. И идет такой, мягко скажем, я уже расцениваю как саботаж. Потому что когда я две недели назад сказал подготовиться, и мы должны успеть к э, празднованию, ну, будем отмечать Пасху, да, э, то подготовьте, пожалуйста, погода не позволяет, но у вас должны быть заготовлены краски, инструменты. Сегодня, на сегодняшний момент ничего такого нет. И завтра оперативное совещание. Вот насколько это уже будет оперативное. ну соберемся, попытаемся что-то изменить. По населенным пунктам, по сельским советам, мой зам сегодня докладывал, значит, там вроде бы как отчитались о том, что навели порядок на кладбищах, да. В целом 9 мая, я скажу так, район не готов. Не готов. И вот эти все отписки, связанные с погодой, там, нехватки денег, это только отписки. Поэтому слаженного механизма вот в этом направлении нет, потому что это не те коммунальные предприятия, которые приносят прибыль. Вот. Они только там обслуживаются за какие-то там деньги, которые заложили в бюджет, вот. Но пока, так, к сожалению, так. Еще? Еще? так, панель Тавер, у вас, вот, в уроке-два тому иснувала проблема с медицинским закладом в бирках стосовно оптимизации лекарни. Чи есть скарги зараз от людей с привода того, что часть фактически была Скажу вам честно откровенно, смотрите, я сегодня, третья неделя, как я надумался, да. И я эту проблему слышал, но у меня завтра, буквально завтра, два часа дня, я встречаюсь в Советском Совете в горках, с депутатским корпусом, с председателем. Значит, будем э, получать информацию от них, соответственно, предложения, жалобы. Они, я думаю, озвучат эту проблему, будем разбираться. Первая проблема, к которой мне пришлось выехать, это Лиман, потому что там были экологические вопросы. Была вот недавно буря, там мы поднимались из полигона, которые должны идти на улитилизацию. Вот эти отходы, они поднимались ветром и накрывали поселок Лиман. Поэтому я выехал пока в Лиман, то что успел, и завтра планирую выехать в Орке. Поэтому сейчас на данный момент вот, по вашему вопросу я не готов ответить. Вы затронули тему выборов, да? ну, предстоящих. А мне хочется спросить о минувших выборах, то есть Верховную Раду. Ваш район в Верховной Раде представляет явление Ради, если я не ошибаюсь. Как вы взаимодействуете и представляет ли он действительно интересы жителей района в Верховной Раде? Какие, может, законопроекты полезные для района принял? Ну, если можно, я отвечу. Я ждал этот вопрос, он весьма актуален на сегодня. Да, Евгений Владимирович Вура, народная подзмевщина на последних выборах прошел. Он уроженец Змеева. Ну, за что земля Змевская так наградила в кавычах, не знаю. Ну, кое-что о нем скажу. Сейчас Евгений Владимирович Мураев, известно ну, известно, входит в оппозиционный Кабмин, да, и он министр экономики. Да. Сейчас себя он как патриот оппозиционирует. Но я все-таки вернусь к тому, что буквально вот тому он озвучивал на, на видеокамеры, то, что он дал интервью в СМИ, я просто остановлюсь на... Цитата, чтобы было понятно, что он из себя представлял буквально год назад. А, газета «Звездочный общественный вестник». Интервью с нардепом Мураевым. А, фразы «Новая незаконная власть приняла законы». «Те, кто довел страну до ручки». «Новое правительство развязало настоящую войну, но не с Россией, а с собственным народом». Цель этой войны очевидно, усмирить не согласны. То есть ну, вот такие фразы. Особенно шикарная фраза. После захвата власти прошло всего три месяца. То есть событие революции для Евгения Владимировича это захват власти. Да? Фраза тоже шикарная. У него цель это отстранение хунта от власти. То есть. Андрей, скажите, пожалуйста, Такие вот. Понятно, что чью политику поддерживал Мраев. Сейчас вы да, следите за его активностью в Верховной ради и планируете какие-либо а, да, обращения в связи с его там, отсутствием? или Следим за, за присутствием в Верховной ради Из 40 регистраций он зарегистрировался только 12 раз. То есть явка на пленарное заседание не доходит даже до 50%. По законопроектам это... Один законопроект в группе авторов и, собственно, все. За прошлую каденцию, за два года, это было 10 законопроектов, по сути, несущих никакой ценности. То присвоение храму статуса национального, то празднование 68-го годовщины освобождения Украины, то есть ни одного депутатского обращения, связанного со Змеевчиной, ни одного законопроекта, направленного на Змеевчину, не вынесено не было. Напомню, что Ирин Мураев голосовал за диктаторские законы 16 января. То есть этот факт не замалчивается, да, сейчас по змею мы видим на плакатах его лица, где на украинском языке он желает мэру то доброму, туда, хотя... В январе прошлого года он так не думал. Ну, вот такие вот факты интересные, да? Ну, человек, скорее всего, из бизнеса. Сейчас по району, например, ООО «Альтеп» устанавливает твердотопливные котельное. Школы, детсады, госучреждения. 50% основного фонда ООО «Альтеп» в соответствии с данными его госреестра. Мурай Владимир Кузьмич, это его отец. То есть, ну, использовать свое, свой статус депутата для реализации своих бизнесовых и коммерческих проектов, в данных реалиях, ну, пусть этим заниматься правоохранительные органы. Мы обращались, но, к сожалению, наше обращение в правоохранительные органы, мы это активисты. Все эти факты предоставляли, газеты, видеоинтервью, где он... Опять-таки, уже уже народ на востоке вышел и стройте свои баррикады сколько хотите. То есть это, ну, вот такие фразы, да, я считаю, что это антитеррористическая операция или карательная операция должна быть завершена. То есть для него, а то это карательная операция. Непонятно, как еще он находится в на ради. Хотя и для Харькова эти проблемы... Ну, это в принципе везде наблюдается, что обновление определенно идет, но схемы остались те же, потому что всех определенного в одночасье заменить невозможно. И вот буквально подытаживая нашу пресс конференцию пару слов о том, как будут проходить выборы в городской совет и в районный совет. Готовитесь ли вы к этому и кого кто будет представлять интересы на этих выборах? Местный совет это действительно, выборы, местный совет действительно больная тема, так как основная масса активистов, основная масса патриотов сейчас воюют на Востоке и действительно сталкиваемся с кадром Волода. Но даже те активисты, которые есть, я думаю, смогут заполнить эту нишу для того, чтобы мы на следующих выборах местные советы, на всех уровнях, начиная от маленького села и заканчивая представителями от ЗМИ в областной совет, чтобы эти места депутатов заняли действительно достойные люди, патриоты, для которых честность и справедливость стоит все-таки во то есть я даже не беру такой критерий, как профессионализм. Для депутата профессионализм – это дело наживное. Но если он не честен перед своими избирателями, это во сто хуже, чем отсутствие его профессионализма. Мы готовимся к этому, постараемся сделать так, чтобы представители от нынешней оппозиции, оппозиционный блок там, и так далее, чтобы те люди не попали, чтобы у нас по каждому избирательному округу шел свой человек один. То есть мы будем согласовывать друг с другом между разными политическими силами, между э, амбициями разных людей да, находить компромиссные варианты, так как без этого мы можем упрямо потерять. Особенно для Тарьковской области, для пограничных, которая чудом не оказалась полигоном для военных действий, это особо важно, особо острый вопрос, который стоит на сегодняшний день, скажем так. Виталий, сейчас собираются общественные советы при администрации, при госструктурах, что-то подобное будет у вас? Ну, на сегодняшний момент я скажу так, я создал возле себя совет из общественных деятелей, которые могут быть полезным для тех или иных вопросов. Но есть так званые советники, да, которые по направлениям работают. И, и группы такой большой на сегодняшний момент нет. Есть только вот эти советники, которые мне подскажут и делают направление. В свою очередь они общаются с активистами, вот работаем в этом направлении. Общественного совета в таком огромном масштабе вот, такого нет. Спасибо. Мы ждем вас с презентацией приоритетов и стратегии развития вашего района. Если будет такая программа вами разработана, приходите. А вам было победное устриковать. Спасибо. Спасибо, Бренна Парамуш.